Мы заехали на Станиславского 8, заехали мы, у меня вообще от разрыва, от разрыва сердца телефон даже выключился, слушай. Я только про это сейчас вспомнила, ты представляешь? Вот. Что скажи, у нас своя атмосфера уже. Вот такая вот квартирка. Ты что, ряд постель? Так уже без это. Вот вообще ничего не поменяет. И боль кошка. Привет. Привет, привет.